Моя озорная школьница, ты еще жива? Можешь ты припомнить те счастливые года, Когда важнее прически и лака в волосах, Не было вещей, а что же у нас сейчас? Теперь нам важен заработок, дедлайны на задание. Теперь мы мыслим взрослыми и непонятными словами, Мы встаем по графику и работаем по плану, Не то, что было раньше, занять на весь день ванну. Чтоб посвятить часы трехтомному роману. А как же наши глупости? Когда не важен статус, когда гуляешь с теми, кто знает цену радости. Эх, школьники еще отличаются весельем от людей. У них нет серьезных целей. Главное ничего не потерять из портфеля. И не показаться друзьям, как человек не смел. Все действия импровизации, им не важна самореализация. Единственное правило — быть подобным ртутью, никогда не останавливаться и отвечать всегда по сути. Они живут моментами, в будущем становясь студентами. Неважно им их прошлое, смело смотрят в будущее. И тут уже ответственность. Будь всегда серьезным, ходи на пару соответственно. Но каким бы ни был препод Грозный, всегда можно наладить с ним контакт. И выключиться, заключив выгодный пакт. Быть студентом весело и, несомненно, стоит. Но оставайтесь вы в душе тем самым школьником, Что носит в сердце особую мечту. Надеясь ее осуществить, договорить да всегда на чистоту. Остался озорным он, что хочет кушать или спать, Быть всеми любимым, да никого не доставать. Быть легко по жизни и не планировать года. Лучше быть всегда живым, да не верить взрослым никогда.